приветствую всех и в этом уроке мы рассмотрим то как мы можем создать э, некую анимацию для статик меша мы можем это сделать shape game либо его называют еще морфом да у нас меняется форма нашего объекта мы будем рассматривать этот пример на примере банки собственно вот такая банка закрытая у нее есть отдельные детали это собственно рычажок и вот эта часть крышки которая отламывается а, собственно что нам нужно нам нужен shape key плюс basic мы не трогаем жмем еще раз плюс и это у нас будет open дальше переходим в режим редактирования здесь Давайте выделим нашу часть крышки, которая будет гнуться. Так, единственное, что я тут выделил лишнего. Так, что у нас еще тут выделено лишнее? Так, это у нас что? Вот так. Да, теперь у нас крышка может двигаться. И также выделяем то, что у нас ломается. То есть, если мы будем делать по игреку то у нас произойдет собственно вот что а, теперь мы можем просто это собственно согнуть давайте я выберу shift l r по y мы можем выбрать здесь этот кружочек Тогда мы будем гнуть всю банку по y. Но поскольку у нас здесь находится и e межбанки, мы это использовать не будем. Давайте, собственно, и изогнем это все. Так, единственное, что у нас гнется по центру, мы выделим полностью это все и загнем его. Дальше мы вот это вот все скроем. помощью кнопки H мы скрываем. Это не удаление, если что. Поскольку нам нужна вот эта вот часть. Дальше я ее выделяю. И, собственно изгибаю, изгибаю и по опускаем. Сделаю вот так. Собственно, <coughs> давайте теперь опустим и перевернем саму крышку j по zту делаем вот так и по иксу хотя мы можем здесь сделать и побольше открытия к примеру вот так собственно что у нас получилось у нас получился shape open который нам вот делает вот такую вот анимацию грубо говоря ну я бы здесь конечно ноте alt h l r по y еще бы наклонил это все можно выдвинул бы чуть-чуть вперед давайте попробуем это использовать этого опускаем переворачиваем снова опускаем снова переворачиваем теперь выделяем все и опускаем здесь также выделяем убираем инструментарий и опускаем. И давайте по X сюда сдвинем. То есть вот таким вот образом мы сделали шейп открытие нашей банки. Сохраним это все. И теперь давайте перенесем в Unreal кстати это нам не надо так давайте сделаем файл экспорт так, файл экспорт fbx Бироним. давайте в экспорт я и закину здесь арматура geometry face выставляем все остальное оставляем так как есть жмем экспорт переходим в анрил у меня здесь обычная банка без э, шейпов Жмем импорт Найти бы теперь это все. Экспорт. Бираним. Открываем. Так, смотрим. Здесь нет э, в статиках, насколько я знаю самих шейпов нам нужно здесь указывать skeletal mesh и здесь будет импорт морф таргет и собственно жмем импорт получаем мы вот такую штуку ну по факту без скелета здесь будет только основа бир и также у нас будет собственно наш таргет который открывает банку. Так, давайте я сделаю поменьше пролет камеры. И, собственно, вот так вот происходит открытие нашей банки. То есть это один из способов как заанимировать да какой-то объект э, не используя кучу костей и все в том духе. А, также мы можем, к примеру, сделать деформацию банки. А, ну, к примеру, персонаж выпил и собственно сделать деформацию этой банки. А, чтобы это сделать, <coughs> мы создаем новый кей, деформ переходим в режим редактирования. ну единственное, что у нас здесь а, маловато граней для какой-то глобальной деформации. но в целом снова выбираем инструмент, который деформировать будет у нас по области. да и собственно гнем нашу банку как-нибудь Ну, к примеру, вот так. То есть, деформ у нас будет вот так вот гнуться банка. Единственное, тут как-то как-то странновато. Ну, чем больше, конечно же. Давайте вот это выделим. Чем больше граней будет, тем будет более детализированным ваш морф, и поэтому, собственно, вам нужно найти грань нормальную для оптимизации, чтобы это было не совсем прям высокополигональная модель. Так, бироним. Переходим в Unreal. Здесь про импорт реимпорт ага, нам ничего не даст понятно давайте удалим forest это мы тоже удалим forest снова импорт единственное что реимпорт нам не добавит морф морфы поэтому skeletal mesh импорт открываем и теперь у нас есть деформа собственно теперь мы можем также деформировать нашу банку и открывать ее закрывать собственно вот так вот происходит а, анимирование морфами которое мы можем использовать для того чтобы наш персонаж мог а, как-то взаимодействовать не только с предметами в самом инвентаре а и с предметами а, непосредственно у него в руке на этом мы урок закончим если вам будет интересно мы также можем рассмотреть анимирование полноценным скелетом да, добавить здесь несколько костей и анимировать это все костями поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч